Всем привет-привет! Вы на канале вот ГСН, и сегодня мы с вами обсудим предложение в магазине по покупке контейнеров, которое может содержать М4У. Ну, кто-то говорит М4Й, а, кто-то путает, говорит М4Й, хотя такой проходной танк есть в игре. Короче говоря, м 4 y я буду его называть, возможно я не прав, но уж не обессудьте. Меня, честно говоря, предложение не то чтобы заинтересовало, а меня заинтересовал сам танчик. Танчик довольно прикольный, новая машинка в игре, он классный по броне Давайте быстро пробежимся, чем он меня заинтересовал и что меня все-таки отпугивает в данном предложении Смотрите, по броне 106 мм низ морды, да, то есть ну я не знаю как это назвать правильно, ребят Ну вот перед танка, да, потому что здесь нет верхнего бронелиста, нижнего бронелиста, это монолит Поэтому, ребят, низ вот здесь вот 106, вот этот вот стык выступающий вперед 234, 158 сверху, но с приведенки 237. Теперь, что касается вот этой вот полосочки, да, то есть основания башни, там, где она поворачивается 234. Что касается башни, башня здесь из двух частей. То есть, есть сама башня, которая не сильно бронированная. Но есть офигенный сверху вот такой вот поясок, да, то есть, будем говорить, экран. Тупо стальной, явно не от фугасов, потому что броня у него 267 миллиметров. Это просто обалденная броня. Что касается верха. Вот с верхом здесь немножечко такая маленькая беда есть, но она не сильно большая, это маленькая беда. 98 миллиметров это очень-очень большая беда, но сама беда очень маленькая, вот такая вот. Поэтому выцелить тоже удовольствие то еще. Особенно если вы не прячете, выцеливать практически нечего. Вот здесь вот 98, а основание комбашни имеет Имеет 250. И вот эта вот штука выступающая, да, вот, вот эта вот, треугольная, она тоже имеет 250. Башня сама 80 миллиметров, которая вот здесь вот дальше, да, вот в этой вот части. Но, ребят, в прямой проекции 230 миллиметров приведенки. Поэтому с морды танк, если вы прикроете свой вот так вот низ, единственное, куда попытаются вышибать, это вот сюда. Есть еще мягкое место, но условно мягкое. Вот здесь вот брони, вот здесь конкретно, видите, в этом выступе. Получается 112 миллиметров. Вот так приведен к 270. Но если вы будете доворачиваться, вот это сразу становится серым. Однозначно. Потому что 112 миллиметров на восьмом левеле это не броня. Согласитесь. Что касается бортов. Есть вот здесь крепкость. И есть крепкость в начале вот этого вот поиска вокруг башни. В конце же и дальше все немножко похуже. Вот здесь 210, а уже дальше вот к концу башни начинается 200... Ой, простите, 120 вот здесь и 120 вот здесь. Короче говоря, вот так вот серым начинает становиться. По 82 имеет вот эта часть, треугольник, задняя часть, филеечка ее назовем. И вот здесь вот за гуслями, 82. Поэтому как бы пробивать сюда, ну, будут очень легко. Что же касается кормы, так это вообще, в принципе, такое, знаете, магнит для фугасов. Потому что 52 миллиметра, что в башне, что снизу. А вот здесь сверху, там где двигатель расположен, здесь вообще 25. Поэтому если вы где-нибудь в какой-нибудь низине будете, сверху вот сюда фугас будут вам кидать просто... Просто-таки с неимоверной радостью, ну и теша с тем, что, скорее всего, будут вышибать вам двигатель. Но в целом, ребят, в прямой проекции танчик, я думаю, будет имбовым, особенно в рандомных боях и особенно сейчас, когда его получат там, ну, не сильно большое количество игроков, ну, а игроки, которые его не имеют, не будут знать, что с этой машиной в первое время делать. Чем он мне еще очень сильно понравился, помимо вот такой прямой проекции по броне, это стрельба, стрельба у него довольно-таки неплохая, смотрите, 2100 единиц ДПМа это не как бы там, да, мега что-то огромное я не любитель, ребят, кто знает, цикличных барабанов. Не люблю я их, не нравятся они мне. Но вот этот меня, честно говоря, заинтересовал, потому что имеет он в себе 4 снаряда. Вылетают они по 7 секунд каждый и дают по 310 урона с довольно неплохим пробитием в 218. Не имба, но согласитесь, нормально. Если будет не хватать подкалиберная вам в помощь, и однозначно, однозначно вы найдете, кого и куда пробить. Даже против девяток. Углы склонения минус 8. Я, честно говоря, был удивлен, потому что думал, что будет где-то минус 6. С учетом его общей брони башни, этот танк просто-таки просился к тому, чтобы ни в коем случае не дать нормальной возможности отыгрывать от башни где-нибудь на неровностях на каких-то склонах. Но, ребят, наделили минус 8, не минус 6. Я был безумно этому удивлен. Поэтому, ребят, скажу честно, вот лобовая броня и качество орудия, по крайней мере, по цифрам, вот меня очень сильно удивили, впечатлили, ну и прям, я бы не сказал, что завораживают, но вызывают желание данную машинку в будущем когда-нибудь заиметь. Что касается других характеристик, время сведения скудноватое и разброс на 100 метров. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно. Если бы ему еще и насыпали обалденное время сведения с суперским разбросом на 100 метров, эту машину бы все отыгрывали мало того, что где-то от неровностей, так еще и на дальниках. А на дальнике данную машину в лобовой проекции в принципе пробить было бы невозможно. То есть это было бы такое вот что-то стоящее вдалеке красного цвета, которое невозможно выцелить. Даже какими-то суперточными орудиями. Но согласитесь, на расстоянии, грубо говоря, там, ну я имею в виду на игровом расстоянии в 170-200 метров, даже по засвету, там, по почему то или по собственному засвету, выцелить ему вот это вот, ну мало какой танчик, особенно проходной, на это способен. Да даже если способен, это скорее всего какая-нибудь ЛТшка, СТшка с очень точной пушкой, какой-нибудь немец. Ну, короче, вы понимаете, к чему я клоню. Что касается маневренности, явно машинка не будет сильно подвижной. Это сами цифры говорят, потому что м -м, вперед 40 макс а средняк 26. Ну, короче говоря, понимаете, да, к чему я говорю? Говорю к тому, что <coughs> машинка явно не будет прям совсем сильно бодрой, и с учетом тяга вооружения я по почему-то так ощущаю по цифрам, что, скорее всего, под горочку он будет ехать вяленько. Но, ребят, все-таки эта машина явно предназначена для того, чтобы давить направление, а не для того, чтобы прыгать по карте. Поэтому, скорее всего, отыгрываться эта машина будет следующим образом. Заняли какую-то там линию, да, вот пошли по ней и в в лучшем случае, если что-то не получается... Либо додерживаете ее до конца, либо пытаетесь сместиться куда-нибудь к центру карты. Явно не будете вы в пределах боя успевать побывать на обоих концах карты. Мало тяжей в принципе это могут, но ну а с такой динамикой что-то мне подсказывает. Это мое как бы просто предположение, что у вас не будет получаться прям переноситься с места на место вполне спокойно. Но кажется мне одновременно с тем, что это не будет для него проблемой, потому что танк явно будет, по крайней мере, в первое время неплохо. Плохо продавливать какое-то одно направление. Теперь давайте обсудим само предложение. Само предложение собой представляет вот такую вот картинку, вы все его видели. Я не буду останавливаться на том, что здесь есть, это просто бессмысленная трата вашего времени. И вообще я не люблю тех обзорчиков, которые там, знаете, что вижу, то пою. Открыл магазин и начинаю просто обсуждать, вот смотрите, что сюда положили, в каком количестве. Сами можете увидеть, интернет у вас, я думаю, и есть, раз видео мое смотрите. Итак, ребят, давайте по предложению не в разрезе того, что в нем есть. Смотрите, 10 тысяч голды за 5 кантов. Вероятность выпадения танка 5%. Выпадание голды, я бы сказал, что приравнивается к выпадению танка а, вот только в разрезе 100 голды. Потому что дальше идет на существенное уменьшение, ну и допустим там 10 косых голды получить 1% вероятность. И не сильно далеко ушли 5 косых голды. Поэтому я думаю приблизительно следующее. Скорее всего из контов будет выпадать весь вот этот вот бустерный хлам, как я его называю. Что же касается Йоха, смотрите, если вы купите себе 5 кантов и он вам выпадет, то будьте просто ну, объективны, вы получаете этого, простите, не Йоха, да, М4Ю или Y, вы получаете за 10 тысяч голдухи. 10 тысяч голдухи и так дорого для тяжелого танка 8 уровня. Поэтому говорить о том, что даже 10 тысяч объективная цена, нет, не объективная. Может быть, если бы его просто вот выставили на продажу, и кто захотел, тот за десятку его взял. Окей, согласен, хорошо, новая машина в игре. Ладно, договорились, нормальный ценник, потому что, допустим, новые машины, когда появляются чисто за голду, они стоят в районе 12,5 голый танк без ничего, а 15 со всякого рода там плюшками, да, там вот этими амуницией, этим, господи, оборудкой, дополнительной там камуфляжом и все остальные дребедень. Здесь же вы получаете за десятку танк, тогда окей, хорошо». И на все остальное не обращайте внимания. Если выпадет голда, ну, хоть как-то вам что-то компенсирует. А что же касается второго предложения, за 17,5 я вообще не вижу смысла. Потому что, смотрите, если вы возьмете за 17,5 и даже танчик вам выпадет, то получается, что вы взяли машину за 17,5 косых 8 уровня, а это ценник за голую машину 10 уровня, премиумную, либо коллекционную, без всяких плюшек, без ничего, да, вот просто машина и, танк, и место в ангаре под танк. Что же касается дальнейшего. В дальнейшем, если вам еще раз он выпадет, то всего лишь 3750 компенсаций. Даже если два раза выпадет, то получается 7000. И вы таким образом получили ту же самую машину. Ну, просто получили больше вероятность. Но получили машину как бы за, пускай, там, 10 500. Но это самый такой оптимальный лучший случай. Я не думаю, что вам из 10 контейнеров прям из них выпадет машина, Ну, согласитесь, шансы очень маленькие. Как правило, по новым машинам вероятность выпадения прописана так, что далеко не все игроки, которые покупают конт, получат эту машину. Ну, по-другому по просто рандом будет заполнен новой машиной, ажиотаж спадет, а разработчикам это явно не интересно. Вот такое вот мое мнение было по поводу. М4 я бы очень сильно себе хотел данную машину, но, к сожалению, не готов разменивать свою кровную голду ради какого-то призрачного шанса получить данную машину. Стояла бы она на продаже за десятку, однозначно взял бы себе ее в ангар, выкатал, показал вам. Ну и сам, думаю, определенное время радовался бы покупке. На данный же момент я, к сожалению, отношусь к тем ребятам, которые не имеют такой финансовой возможности задонатить и играть, как я это называю, в русскую рулетку. Потому что, когда вы сливаете 10 тысяч голды, а в ответ получаете бустеры, остается желание только застрелиться. Единственным потом в барабане. На данный момент у меня все. Это было мое субъективное, но честное мнение по поводу М4 Yo, который можно получить, скорее всего, в контейнере. Ребят, подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу, ставьте колокольчики, не забывайте приходить на стримы. Я буду всем вам безумно рад, ну и огромная благодарность всем, кто уже подписан на мой канал. Это ваша помощь в продвижении моего начинания. Всех благ, всего хорошего вам, мира! и спокойствия.